Добрый день, уважаемые коллеги, с вами на связи Лотникова Лёля. Сегодня я вам покажу, как ВКонтакте видеть, кто к вам заходил в гости. Итак, что для этого нам нужно с вами сделать? Прежде всего, в поисковике мы вводим такой запрос «Мои гости». Показать все результаты. Здесь мы с вами выбираем вот это сообщество «Мои гости». Кликаем на него. Если вам нужно сделать это на мобильное устройство, то вы проходите по этой ссылке. Если вам нужно это на компьютер, вы проходите по этой ссылке. Здесь все есть, еще дополнительные ссылки, по которым вы можете пройти и установить себе это приложение. Но мне это сейчас нужно на компьютере. Я кликаю вот «Для настольных компьютеров». Кликаю на него. Далее, перед вами откроется вот такая вот э, заставка, где вы должны запустить приложение. Запуская приложение, вы соглашаетесь с правилами политикой конфиденциальности приложения. Итак, мы с вами кликаем на слово «Запустить приложение». Здесь немножечко дискомфорт создает реклама, которую вы сейчас вот здесь будете видеть. Ну, можно ее потерпеть немножко, и тогда вы все увидите. Итак, ваше приложение закачано. Вот здесь вот ваше приложение закачено. Для того, чтобы вам было легко наблюдать, вот здесь вот видите, немножечко я перебилась, значит, вот здесь вот уже показано 6 новых гостей. Здесь и поклонники, ну, в общем, нас интересуют с вами гости, а не поклонники. Мы с вами работаем, Но ну, а там вы уже э, сами решите. И вот сюда вы заходите и увидите вот 6 новых гостей, кто у вас сегодня был в гостях. Значит, включить сканер гостей, это позволит мгновенно узнать о новых гостях. Мы для этого с вами кликаем на слово «Включить». Включаем. Это бесплатная функция. Включаем гостей. Разрешаем. Разрешаем. И вот здесь слева у вас появились в меню «Гости». Вот здесь слева появились в меню «Гости». Отлично. Мы это сделали. Заходим к новым гостям. А вот, у нас уже они открылись, эти гости, кто тут у нас был с вами, да? Даже открылось еще, что 3 числа, кто у нас был в гостях. Вот я вижу, кто у нас заходил в гости. Значит, это уже как бы девушки ищущие то, что им нужно, но это те, которые работают в интернете. Но вы будете далее видеть, когда будете работать со своим аккаунтом, для того, чтобы шел поток людей на вашу страничку, вы будете видеть, кто к вам заходил. Здесь уже понятно с приложением, здесь очень много разных еще дополнительных разделов, но мы сейчас говорим о тех гостях, которых мы хотели бы видеть, что к нам заходили. Далее. Для того, чтобы в вашем меню слева находились э, те пункты, которые вам необходимы, мы, что мы для этого делаем? Мы кликаем на вот это колесико и э, решаем, что у нас слева в меню должно высвечиваться. Вот, допустим, музыка мне не нужна. А игры мне тоже не нужны, чтобы были в меню, а там вы сами решаете, что должно быть у вас в меню. И вот здесь вот товары мне тоже не нужны. Я это сохраняю, и как видите, все отсюда ушло. Далее мы кликаем то же самое, наводим мышкой на основное меню, которое мы с вами сделали, открылось с нами это основное, делали «Игры и приложения». Вот здесь у вас пока из приложений, у меня пока из приложений одни гости. Значит, они так и остаются. Если у вас будет очень много приложений, которые вы, вы, вам не, вы загрузите, они будут высвечиваться, и вы будете решать, нужны ли они вам для того, чтобы вы в левом меню все это видели. Итак, удачной вам работы!